Всем прекрасного итальянского футбола, друзья! С вами FIFA прогноз, очередной матч. Сегодня мы отправляемся с вами в Италию, где будут играть команды Inter, чтобы он провалился, и... А фаворит данного чемпионата помимо Наполи это Ювентус. Со мной что в студии Александр. Да, со мной Александр Дегтярев в студии. Саня, тебе большой привет. Ты, я знаю, ты любишь эту работу. Я знаю то, что ты любишь говорить по ставкам. Поэтому давай, вещай. Не очень-то сильно и люблю, но а, букмекеры считают Ювентус хоть и не очень сильным, но все-таки фаворитом это однозначно, но это очевидно для всех. Ставки на Ювентус одинаковые. У 1Xbet и Олимпа 2.09. В принципе, немало, но и не сказать, что много. В принципе, команда играет в гостях. Сейчас ну, сложно сказать, что она испытывает проблемы. Тот матч против Реала мы все прекрасно помним. Но ну, она на домашнюю команду, на Интер, коэффициенты колеблются от 3.65 у Винлайна до 3.89 у Олимпа. В принципе, достаточно много, но я не так, чтобы сильно верю в то, что Интер сможет в этой встрече затащить. Икарди, скорее всего, побежит э, осеменять чью-то жену, либо же забивать голы. А, так вот, на ничью примерно такие же коэффициенты. 3.26, 3.46 и 3.44 это винлайн Олимпы 1xbet, соответственно. Ну, в целом, я думаю, тут для всех расклад ясен. Единственное, что все ждут, что Ивентус сам себе создаст какие-то искусственные трудности или вдруг Икарди нечаянно Увидит в Джиджи -Джи Буфоне какую-то порноактрису. Я не знаю, что это да. Поэтому мы будем сейчас проверять. Поехали. Чемпионат Италии. Серия А. 35 тур из 38 возможных. Интер против Ювентуса. Понеслась. Что? И кого он отымел? Что? Это же Икарди был, да? Я не знаю, по-моему нет. Что? А офсайд? что происходит? Что Почему что пропустить то нельзя? Офсайд, что то Нет, просто хотелось увидеть, А это Антонио Кондрева. Антонио Кондрева, который в как какой-то момент, по-моему, в шестнадцатом году и очень хорошо играл за Лацио. А после его ухода Лацио оказалось на двенадцатом или тринадцатом месте в чемпионате. Ой-ой-ой. Ну, ей-богу. Ой. Игуаин. Игуаин бьет. Куда? Че, это мяч попал в защитника и угловодит, поэтому все нормально. Ясно. Ханданович на выходе. Отлично. Так и должен играть вратарь с рейтингом. Смотри, ты че сзади меня стоишь? Ты ждешь, что я мяч опущу, да? да? Ах ты хитрюга. Вот ну, ты теперь хотел. Эдибала получает в лицо! Матью иди! Удар! Ах! Блес вылез. Да. Блес залез. Ну, да. Ханданович, 91, не просто так. Что ты делаешь? Ой-ой-ой! А ну, а ну, а ну. Что происходит? Почему он не добежал? Не знаю, но это был очень хороший момент сейчас. Это, Прям очень хороший. Это было максимально... А, но его надо было завершать, и а не бить по перекладинам. По мокро на моем стуле. Оп. Александру взял мяч, отдал Диего Кости, Диего просто отдает Игуаину, Игуаин побежал, побежал, побежал, брат, навесил, на кого, на ну дебала дебала отдал, Хидири, Хидира мог забивать гол, но не забил, но 91 не просто так, да, Да. по жизни я не знаю, в жизни вернее, по крайней мере, я не видел никаких... По жизни он игрок интер. Ну, я не видел никаких... Это, это клеймо. Чтобы дать ему рейтинг там выше 86. Представь сейчас рейтинг у Донна Румы 99. Раз так начали кальчева отдавать. рейтинги. Донны Рума. 1-0. По итогам первого тайма Александр наконец-таки доволен, потому что первый тайм он выиграл. Справедливо выиграл, прошу заметить, что ты делаешь идиотство. Идиотская твоя рока, идиотство. идиотство. Просто, Это ты че? делаешь какое-то идиотство. Заболтал меня, собака. Ванька, перешичь. Ну, братишка, что ты делаешь? Ставь пенальти. Просто так. Давайте пропустим, пожалуй. Да пора бы уже? Да, да пора. Yeah. Да. Дан иди до да пора. Мах. Иногда знаешь то, что чемпионат Италии чем-то похож на чемпионат Югославии. Так, первая мысль. Это знаешь, как в Лиге плохих шуток, когда говорят первую часть, ты уже ржешь без добивки. Вот сейчас я как бы... Добивка не нужна, давай на этом остановимся. Итальянский чемпионат похож на чемпионат Югославии. Да. Ой-ой-ой! Гол! Тут да да да да да да, да Это первый удар в створ. Опять просто первый удар в створ. Почему он оставлен был один Кусало Игуаин. Кусало Игуаин. Да. У бабушки пирожок, у вот этот mm -hmm. известный. Причем бабушка живет где-то в Неаполе и сжигает очередной футболку всего его к воротах. Mm. Вдруг у нас серия пенальти ты, после матча. Ты прям любишь по ходу этого игрока, да? Кого? Обожаю, просто обожаю. Знаешь, после игры с Манчестер Юнайтед, которая закончилась со счетом, по-моему, 8-2, я просто обожаю фанат войска, ха, честно. Он забил один болт на свои прямые обязанности. Это было прям... Давай, вот даже нормально. Стой, стой, подожди, нет, нет. Ну это было прям очень сильно. Хуан забивает... Второй гол за ивентус в этом матче. Навес в штрафную площадь. И навес. Удар головой. Ну, Канданович, я глупо, конечно, выходил. И справедливо просто был за это наказан. Поэтому очень похоже на реальное развитие событий. Но это было красиво. Не забиваешь ты, наказывают тебя. Да. Вот, болельщики Биан Конери. По-моему, я видел там фидука. Буфончик. Ударпешт. А что такое, будто они получили этот? Это кубок «Ничего». А? Великий кубок «Ничего». Е, yeah, мы выиграли «Ничего», пацаны. У yeah, нас будут boy. отсутствующие медали. 1-2 на стадионе Сан-Сиро. Джузеппе сан Интер проигрывает Ювентусу. Ювентус выигрывает Интер. Да. Даже так. Обыгрывает Интер. Ювентус обыграл Интер на своей площадке. На его площадке, точнее, вот так будет правильнее. Ну, в целом, все было э, не очень закономерно, но если имеешь такое большое количество моментов и забиваешь из них только самый первый, тебя должны за это наказать. Это, в принципе, произошло в матче, когда ты играешь за команду, которая послабее. У меня было реально больше моментов, я должен был забивать, но не сделал этого и резонно за это поплатился. В целом, исход матча абсолютно реалистичный. Я верю в то, что может произойти все вот так. Даже по такому же сценарию. Ну да, я тоже верю в этот э, счет. Особенно хотелось бы верить в гол Квадраду. Знаешь, Кого еще... Готово выпустят, и он сразу же забьет. <с If you're on> еще было бы очень, э, с точки зрения логики футбола, вот этой вот кинематографической его части, отдать должок за матч с Реалом вот таким вот камбэком было бы очень классно. Ну да, а особенно игрой против Интера, потому что Интер надо опускать вообще в серию Б. Далой этот клуб. Вы смотрели FIFA прогноз, друзья. Большое спасибо за внимание. Дальше больше, дальше будет у нас намного интереснее матчи. Будем Я играть не... во что-то да. интересное. Будем играть во что-то интересное. Скоро вы это увидите. А мы будем называться по-другому? Будем называться мы <с точно так же. Александр Дегтярев, Роман Полинсков. FIFA прогноз. Увидимся. Пока.